Вконтакте запускает партнерскую программу. Она станет основой единой платформы монетизации для создателей контента и заменит существующую рекламную сеть. Теперь авторы качественных материалов могут зарабатывать на своем деле больше. Привет, это Мария и Новости Digital. В новой программе система стала более гибкой. У тех, кто учтет новые факторы в своих публикациях, выплаты могут вырасти на 50%. Охваты больше не единственное, что учитывается в оценке. Теперь на заработок будут влиять сразу несколько дополнительных критериев. Администраторы смогут увеличивать свой доход, если будут привлекать аудиторию с внешних ресурсов. Контент должен быть интересен пользователям ВКонтакте, подписчикам сообщества и тем, кто увидит записи в рекомендациях. Также заработок будет выше, если автор выбирает нативные форматы. Например, загружает видео в плеер ВКонтакте, а вместо ссылки на сторонний сайт оформляет текст в редакторе статей. Есть и факторы, которые негативно влияют на результаты расчетов. Доход будет снижен за плагиат в сообществе или за нарушение правил ВКонтакте. Также усилена защита от накрутки количества подписчиков и охватов. Теперь у меньше шансов получить незаслуженные деньги. Если вы участник рекламной сети, к партнерской программе вы подключитесь автоматически 1 февраля 2021 года. У вас будет время, чтобы привести в соответствие с требованиями свои сообщества. Они будут регулярно проверяться. Удерживайте высокую планку качества, радуя своих подписчиков. Новые сообщества могут подать заявку уже сейчас. Достаточно нажать кнопку «Подключиться» в разделе «Монетизация». Для них расширенные правила начинают действовать уже сегодня. И еще одна новость. Настройки объявления теперь доступны в один клик. Больше не надо открывать несколько страниц, чтобы внести корректировки. Зайдите в рекламный кабинет с компьютера и нажмите на иконку редактирования напротив объявления. Справа откроется блок с настройками. Вот и все. Меняйте географию, интересы или демографические характеристики. Для быстрого редактирования доступно большинство настроек. Если у объявления есть настройки, которые нельзя поменять через быстрое редактирование, то вы увидите предупреждение. Из него можно перейти на отдельную страницу и внести изменения. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!